Здравствуйте, и с вами снова я, Юлия Врублевская, а значит, это рубрика «Простой португальский», в которой мы разговариваем о португальском языке, его нюансах, аспектах, важных вопросах при его изучении. Это вторая часть видео, которая уже недавно вышла на канале. Кстати, если вы не посмотрели первую часть, обязательно посмотрите это по ссылке, которая сейчас появится на экране. Это вторая часть видео о интересных словах в португальском в языке. Видео получилось очень большим, поэтому мы решили разделить его на две части, чтобы вам было э, проще и удобнее ознакомиться с материалами э, и информацией, которые я хочу представить в рамках данного видео. Э, рекомендую начать с первой части, в которой я уже рассказывала, почему так важно э, изучать какие-то редкие э, специальные слова, жаргонизмы, региональные слова. И вот во второй части я продолжу этот список, поэтому если вы еще не смотрите Смотрели первую часть, обязательно приглашаю вас это сделать. Ну что, вы готовы познакомиться с необычными и уникальными словами в португальском языке? Тогда поехали. Это видео мы снимаем при поддержке сети супермаркетов Nixmark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 Если вы только начинаете учить португальский язык, я думаю, это видео вам будет очень интересно, потому что, скорее всего, вы эти слова никогда не встречали. Если вы уже продолжаете учить португальский язык, то, чтобы не терять время, я предлагаю вам сделать следующее. К данному видео есть э, тайм-коды в описании, да, в закрепленном комментарии, и вы можете посмотреть, какие слова я буду освещать в рамках данного видео. Если вы все эти слова уже знаете, прекрасно их понимаете, понимаете их, их смысл, что они означают и так далее, ну, вам это видео вряд ли будет интересно, поэтому вы можете перейти к тесту, который будет в конце данного видео, на него также есть тайм-код, и проверить себя, да, то есть там я вас попрошу соотнести, Португальские слова, достаточно редкие, достаточно специфические, и их перевод на русский язык. И если у вас это получится сделать без проблем, то просто парабенш, да, я вас поздравляю, это означает, что вы очень хорошо, глубоко и основательно э, подошли к изучению португальского языка, и не просто изучали его по книгам, а вы практиковали, вы разговаривали с португальцами, потому что вы знаете очень специфические слова, которые люди используют в разговорной речи. Ну что, вы готовы? Давайте начинать! Следующее слово, которое мы с вами обсудим, это так называемые региональные слова. Потому что, допустим, если вы будете находиться в Лиссабоне или вы будете находиться в Порту, то иногда определенные слова, которые люди используют, там будут Отличаться. Я вам, кстати, очень рекомендую посмотреть предыдущий выпуск данной рубрики о акцентах. Там я рассказываю о том, насколько в Португалии ну, существует изобилие, огромное количество различных акцентов, региональных в разных регионах страны, на островных территориях. Это очень важно, чтобы понимать, насколько Португалия разнообразна. Несмотря на то, что это маленькая страна, есть различные отличия, в том числе и в языке. Это никая не проблема, просто к этому нужно быть готовыми. Допустим, когда вы будете путешествовать. Например, если вы захотите заказать себе в кафе или в ресторане пиво, да, стаканчик пива, то вам нужно будет попросить «ум фину да, Именно так называется пиво. Пиво в северной части страны, допустим, в городе Порту. Если вы находитесь в Лиссабоне, то там уже для такой ситуации используется слово империал. И, кстати, данный вопрос кому-то может показаться банальным, но на самом деле уже был задан герою программы, которая очень похожа на программу, кто хочет стать миллионером да, в странах СНГ. То есть там, допустим, гражданина Португалии спрашивали, да, что это означает. Фину и империал. Да, то есть какая разница? То есть на этом тоже старая, старались, допустим, создатели программы подловить, потому что не все португальцы да, понимают эти различия, но нам вам, с вами нужно их понимать, с учетом того, что мы надеемся, что вы будете путешествовать, вы будете посещать различные города и не быть закрыты все время в одном лишь месте. Допустим, для кофе тоже есть такое различие. В Лиссабоне и на юге страны очень часто используют такое название вот Американо, небольшого традиционного португальского кофе как бика например а на севере страны это просто кафе да то есть если вы хотите заказать себе американо, кофе вы просто приходите допустим в порту и говорите ум кафе favor. то есть тоже вот есть такая небольшая разница я всего лишь привела два примера но их гораздо больше и опять же наличие этих слов нам говорит о большом лексическом разнообразии в такой небольшой стране как португалия слово коиза Наверняка вы это слово уже слышали. Но если еще не слышали, обязательно услышите, как только приедете в Португалию. Когда. Я, допустим, на личных занятиях со своими учениками прохожу это слово, я им говорю следующее. Словом coisa вы можете назвать все, что существует в мире, или даже еще что еще не существует. То есть это буквально все. То есть можно перевести это слово как вещь, или вот если сравнивать с английским, как слово thing. Да? Но на самом деле в Португалии практически все, практически любой объект, любую эмоцию, любую ситуацию вы можете назвать словом queza". Например, Например, я могу сказать следующую фразу. No quero falar sobre я не хочу разговаривать об этом, то есть о какой-то ситуации, да, о каких-то, допустим, проблемах. Либо, например, eu cumprei umakouisa. Да, я купила что-то, да, то есть я купила одну какую-то вещь, не понимая контекста, вы никогда не сможете понять, что именно, допустим, я купила или о чем я не хочу разговаривать, то есть тоже это такие слова, они достаточно обширные, используются повсеместно, то есть очень часто, и получается, они заменяют ну, очень многие слова, очень многие объекты, ситуации, эмоции в португальском языке. Какой вывод мы можем сделать, допустим, из этого слова? Мы можем сделать вывод о том, что португальский язык идет по пути упрощения. То есть это не тот язык, где принято использовать причастные идеи, причастные обороты, метафоры. Знаете, вот как в русском языке, чем больше накидаешь каких-то красивых слов, каких-то оборотов, и, как говорится, за умного сойдешь. Это не тот случай. То есть португальский язык идет по системе упрощения. Чем проще, тем лучше. Зачем мне называть эти вещи? Зачем мне говорить, что я купила там, э, я не знаю, э, стакан или я купила туфли или я купила платье или я купила машину? Если я просто могу сказать, что я купила умакойза, да, то есть что-то. То есть вы понимаете, идет по пути обобщения и тем самым по пути упрощения хорошо это или плохо тут каждый решает сам я когда допустим своим ученикам рассказываю об этом моменте я их призываю к тому чтобы все-таки они использовали многообразие языка если вы хотите сказать что вы купили что-то почему бы не назвать этот объект да не отдать ему должное не использовать какое-то конкретное слово а не прикрывать его вот этим вот таким общим шаблоном слова коза. с другой стороны если вы только начинаете изучать язык, и у вас небольшой словарный запас, и вам тяжело, вы можете использовать это себе на пользу. Кстати, если у вас появится желание перевести слово койза, которое является существителем женского рода в мужской род, будьте очень и очень и очень аккуратны, потому что это может означать, точнее не может означать, а это означает э, мужской э, половой орган. Э, давайте назовем это так, чтобы не использовать других матерных слов. Э, я говорю об этом, потому что я знаю по примеру своих учеников, которые понимают вот этот вот очень удобный аспект португальского языка, как с легкостью можно некоторые существительные переводить из мужского рода в женский и наоборот, путем замены артикля и замены окончания, например, у мальчик и аминина девочка. Вот со словом кой я такое вам не рекомендую проделывать потому что у коизу еще раз означает э, мужской половой орган так что будьте с этим аккуратными я надеюсь э, такого желания у вас не возникнет да, где-нибудь в магазине сказать что вы хотите э, э, у ну вы поняли поэтому будьте осторожны слово шату тоже я могла бы сравнить это слово со словом коиза Потому что это тоже слово, которое берет на себя функцию, я не знаю, десятков или даже сотен других слов. Шату может означать, как я говорю своим ученикам, что угодно негативное. От скучного, да, например, этот человек скучный а ум шату да, до, э, допустим, раздражающего, неприятного, от подталкивающего и так далее то есть различные негативные характеристики мы можем вложить в это слово шату опять же слово шату как и слово койза это пример того что португальский язык идет по пути упрощения то есть чем проще тем лучше Поэтому вы тоже можете принять к сведению, что существует такое слово, но помните о том, если вы просто назовете, что это значит, другой человек никогда не поймет, что вы хотите сказать, не понимая контекста. Да? То есть вы можете сказать, этот человек скучный, этот человек меня раздражает, этот человек меня бесит, этот человек неприятен, использовать 10 разных слов, а вы можете использовать одно слово ⁇ шату ⁇ да, я пойму, что вы негативно относитесь к человеку, но я не пойму, в чем проблема, если вы мне этого не объясните. То есть тоже у этих слов есть как плюс, да, то есть их какая-то универсальность использования, и есть минус, абсолютное непонимание смысла без понимания какого-то более глубокого контекста. Следующий аспект, даже не слово, а такая характеристика пор португальского языка, это так называемый diminutivus, то есть э, слова с уменьшительно ласкательными суффиксами. Такими суффиксами в португальском языке являются суффиксы ⁇ зиню, ⁇ иню, ⁇ иту э, ⁇ и ряд других. То есть не удивляйтесь, если, допустим, вы придете в кафе и вместо того, чтобы... Официант вам предложит, допустим, кофе, сок, э, там какое-то пирожное, он вам предложит сачок, он вам предложит кофеёчек, он вам предложит булочку и так далее. Ну, вы поняли. То есть, и это действительно факт. То есть, человек будет вам говорить с умением вместо слова «суму», «кафезинью» вместо слова «кафе», «болинью» вместо слова «болу» и так далее. То есть это максимально популярная форма общения с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов в португальском языке. Вы будете слышать это повсеместно. Казалось бы, от людей, которые не являются там, вашими родителями, это могут быть люди в каких-то учреждениях, в кафе, в ресторанах, даже в банках. Да? Например, «У минутинью, порфавор!» да? «Одну минуточку, пожалуйста!» То есть, что это может нам сказать о португальском языке и о португальцах? Это говорит о том, что люди стараются... Снизить уровень напряжения. Ну, представьте, да, если бы, допустим, в России, в Украине к вам все официанты обращались в таком формате: чаечек, кофеечек, булочка, пельменчики, супчик и так далее. То есть, ну вы понимаете, это создает какую-то определенную атмосферу. И вроде бы уже все друзья, и даже если ресторан вам не понравился, и кофе был плохой, и сок был плохой, и еда была плохая, вроде бы все, как говорится, как такое есть выражение в португальском языке то есть но ну, мы все равно остались друзьями да все было плохо но мы продолжаем быть с вами друзьями то есть это вот снижает такой уровень напряжения агрессивного общения и приводит общение в формат вот такого дружеского до да? какого-то опять же панибратского то есть это не первый раз, когда мы видим вот такое вот очень неформальное отношение, казалось бы, формальной обстановки, потому что отношения, допустим, клиент ну и какой-то человек, который предоставляет услуги, это все-таки формальные отношения. Но вы видите, их все равно уводят в сферу неформальных. Будьте осторожны с некоторыми такими вот уменьшительно оскальцами суффиксами, потому что слово, например, бонзинью. Да, который как хорошенький от слова бум может означать не совсем то что вы хотите сказать то есть это означает ну все окей okay, да вот как по-английски it's fine да, ну окей okay, да то есть было не очень хорошо ну ладно черт с вами и на этом сойдемся то есть это слово вот будет иметь такой чуть-чуть холодный оттенок, может быть, даже неприятный. Поэтому, если вам в ресторане предложили кофезинью, суминью и так далее, пожалуйста, не говорите в конце, что все было бонзиньо, потому что это будет означать, ну, что-то не очень хорошее. И последнее слово, точнее, словосочетание, которое я хотела бы обсудить с вами сегодня. Это такое вот интересное словосочетание обригаду или обригада эу». Если вы переведете это через Google переводчик, он вам скажет спасибо я, что это вообще значит. Это означает на самом деле очень интересный тоже такой момент. Допустим, когда вам говорят спасибо, например, я пришла в магазин, что-то купила, мне продавец говорит, например, муйто бригаду или муйто бригада, а я вместо того, чтобы сказать «ды надо, как бы не за что, я отвечаю у бригада или у бригаду да, если э, говорит молодой человек. То есть как бы это я вам благодарен. То есть э, не просто не за что. Да? То есть человек мне говорит спасибо, а я говорю это «Да, не за что. А я говорю... Э, это я вам благодарен, то есть спасибо вам, да? то есть как бы я возвращаю человеку спасибо, допустим, потому что мне очень понравился магазин, мне очень понравились продукты. Это очень интересный момент, который показывает, что в Португалии очень важен обмен вежливостями, обмен любезностями и так далее. Об этом, кстати, я уже говорила в предыдущем своем видео о популярных ошибках, которые люди допускают при общении с португальцами, переезжая в Португалию. Рекомендую очень это видео посмотреть, кто еще не посмотрел. То есть очень важен вот этот вот обмен любезностями, да, спасибо, да нет, спасибо вам, да нет, это спасибо вам и так далее. Именно поэтому вместо слова да надо», такого сухого не за что, да, мы говорим о «обригаду эу» или «обригада эу», в зависимости от того, кто говорит, мужчина или женщина, как бы возвращаем. Вот это вот спасибо ну, тому человеку, который нас тоже поблагодарил. Тоже, я считаю, очень много о чем говорит данная конструкция в португальском языке. И очень интересные выводы можно сделать, проанализировав такую, казалось бы, простейшую конструкцию. Ну что ж, вот такие были интересные слова на португальском, которые достаточно непросто перевести с помощью простого переводчика. Я вам в начале видео пообещала рассказать небольшой такой секрет, лайфхак, как вы можете искать перевод таких слов. Ну, допустим, вот вы забили слово в переводчик, он вам, допустим, в Google-переводчик, да, который, мне кажется, большинство людей на данный момент пользуются, и он выдает вам какую-то абракадабру. Вы понимаете, что вообще не соответствует э, данный перевод вот, тому смыслу, э, фразы, э, в которой данное слово находилось. Я вам очень рекомендую использовать словарь «приберу». Вот сейчас он у вас появится на экране. Это толковый словарь, э, и там очень много информации. То есть о прямом значении данного слова, о переносном значении данного слова, о том, что это слово означает в Бразилии, что это слово означает в Португалии. Да, к сожалению, данный толковый словарь, он только на португальском языке, но вы опять же можете скопировать э, текст да? И, допустим, поместить его в Google-переводчик и посмотреть, какие смыслы, подсмыслы есть у данного слова. Чаще всего с помощью данного словаря можно решить вообще все проблемы, которые у вас только есть, и найти перевод любого, даже самого редкого, самого необычного слова на португальском. А сейчас небольшой тест, который я рекомендую пройти. Тем, кто, допустим, уверен в своих силах, э, те люди, которые знали э, прекрасно слова, э, которые я светила в сегодняшнем выпуске. На вашем экране сейчас появятся две колонки. В одном будут слова на русском языке, а в другом будут слова на португальском языке. И вам нужно э, выявить соответствие. Можете прямо сейчас нажать данное видео на паузу, найти правильное соответствие без использования словаря, э, ну, чтобы проверить себя по-честному, а потом э, опять воспровести видео, и через несколько секунд после того, как я сейчас закончу эту фразу, на экране появятся правильные ответы. Таким образом, вы можете проверить себя. Если вы все э, отгадали правильно, то я могу вас только поздравить с этим, потому что это означает, что португальский язык вы учили не просто на курсах, не просто по каким-то учебным материалам, а вы реально разговариваете с португальцами, вы реально э, очень глубоко смогли проникнуть в культуру, в лексику португальского языка, потому что вы знаете вот такие вот переносные слова, вы знаете организмы и так далее. Я сторонник той теории, что нужно знать все, потому что, зная такие слова... Жаргонизмы, матерные слова, региональные слова, очень официальные слова, какие-то прекраснейшие метафоры, пословицы, поговорки. Вы можете общаться с людьми на разных социальных уровнях. Вы можете понимать то, что вам люди говорят. При этом то, что вы будете использовать, какие слова вы будете использовать, зависит только от вас. То есть какой выбор вы сделаете. Вы хотите общаться в официальном стиле, в официальном стиле. То есть только выбор за вами, то есть выбор безграничен, но мне кажется, понимать и знать эти слова нужно и важно, чтобы так не получилось, что вы шли по улице, вам что-то крикнули в спину, и вы даже не понимаете, допустим, вас человек оскорбил, он вас похвалил, он вам сделал комплимент, или какая-то назревает опасная ситуация. То есть именно поэтому все вот эти специфические слова из организма, на мой взгляд, нужно знать. Ну что? Я благодарю вас за просмотр данного видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Надеюсь, вы согласны со мной, что даже из одного маленького слова можно очень много получить информации о культуре, менталитете, воспитании, образовании человека и так далее. Как отдельного человека, так и в целом нации или населения определенной страны, в данном случае Португалии. Я вас призываю... Правильно и корректно использовать слова, на каком бы языке вы ни говорили. Ну, а если вы еще не начали учить португальский, но очень хотели бы это сделать, то я вас приглашаю на мой курс Простой португальский. Это онлайн-курс, который состоит из 23 видеоуроков записи, состоит из аудио, mp3 и pdf словарей с Тысячу самыми популярными словами на португальском языке. Данный словарь озвучен коренным португальцем, поэтому вы можете на улице, на пробежке, в машине спокойно слушать уроки грамматические, либо, допустим, материалы словарей. Этот курс предназначен для тех, кто готов работать самостоятельно и действительно хочет выучить португальский язык. Из любого места, из любой страны, из любого города, в любое время для дня и ночи у вас будет доступ к данному курсу, тем самым вы будете ответственны за то, когда вы хотите учиться, сколько вы хотите учиться и как быстро вы хотите владеть базовыми знаниями португальского языка. Я рекомендую данный курс всем людям, которые хотят эмигрировать в Португалию, либо тем людям, которые хотят начать свое знакомство с португальским языком. Мне кажется, это просто отличный вариант. Если э, вы хотите понять, как выглядит э, вообще э, онлайн-курс, что это такое, то приглашаю сейчас вас посмотреть на э, небольшой фрагмент того, как выглядит обучающая платформа э, курса «Простой португальский». И в описании к данному видео вы найдете ссылку, пройдя по которой вы сможете узнать больше информации о данном курсе, о его стоимости, а также получить первый бесплатный ознакомительный урок, в котором вы можете чуть подробнее познакомиться со мной, с моей методикой, и данный урок поможет вам принять решение о том, стоит ли вам приобретать данный курс или нет.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 вы заходите сюда написано тема в видео вы можете посмотреть подробные объяснения то есть данной конкретной темы ниже многие уроки имеют здесь в описании домашнее задание с указанием конкретных упражнений глав учебников по которым нужно работать и выполнять домашнее задание к данной конкретной темы также есть аудио аудио данного урока который вы можете скачать вот здесь достаточно просто на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 Просто, ну и удобно. Я благодарю вас за просмотр этого видео. Мне очень приятно, что вы провели это время со мной и потратили это время на свое образование, на то, чтобы чуть более э, тесно и более глубоко познакомиться с другой культурой, другим языком и менталитетом других людей. Очень приятно, что вы делаете это именно со мной. Большое вам спасибо. Муто бригада. И встретимся в нашем следующем видео.